Ты затянулась первый раз Потом всю ночь шала, как лошадь Заснуть не мог я целый час Ты громко хлопала в ладоши Какой придурок так тебя травою накачал Что не заткну тебя всю ночь Я не предполагал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 Ага, -а, ну, правильно. Тепло же на улице. Да. Все, хорошего дня. Да. Чё ты лыбишься нахуй? Ну, что ты, блядь, лыбишься?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 Я хочу, чтобы ты ломал меня. Блять, я тебя захуярил. Понял? Снежки играешь? Почему? Нахуй надо. Доброго ранка. Всем бажаю мясного здоровья. Мечты ваши, какие. Здоровья самое главное. Так вот и в целом, живому живом прачивать и все. А ну, щенок, в сторону, пшал Это Россия!